Кей, okay. всем привет, братишки, с вами я Зульфат, и вы находитесь на канале Зульфат Сквад. Сегодня я расскажу вам все последние новости, связанные с еще не вышедшей, но уже анонсированной GTA 6. Но перед началом данного ролика обязательно подпишись на этот канал, если ты здесь впервые, ну и не забудь поставить свой царский лайк. Ну а теперь погнали! Погнали! Сегодня я расскажу вам о новости, которая поступила буквально несколько дней назад. Один известный игровой аналитик рассказал про некоторые подробности разработки и геймплейные особенности будущей новой части Grand Theft Auto. Из основных инсайдов, которыми он с нами поделился, можно выделить несколько самых важных. Во-первых, он рассказал, что GTA 6 находится в разработке с 2014 по 2015 года. То есть получается, что GTA 6 начали разрабатывать еще тогда, когда только вышла GTA 5. Буквально на следующий год. И это довольно-таки ценная информация. Однако до сих пор непонятно достоверна ли она, потому что аналитик не рассказал откуда именно он взял данные инсайды. Во-вторых, он рассказал, что над GTA 6 работают более 2000 сотрудников Rockstar Games. Также инсайдер рассказал, что в игре будет несколько локаций и городов и даже те города, которые были еще в предыдущих играх серии, включая даже самые старые локации, например Лондон из GTA Лондон 1969. Также аналитик подчеркнул, что игрок сможет перемещаться между этими городами и даже континентами. На этом будет построен сюжет, то есть некоторые основные миссии. По мнению данного аналитика, игра, то есть сюжетная линия будет идти около 500 часов. Возможно и скорее всего в эти часы включен и свободный режим, то есть второстепенные необязательные задания. Под конец своего интервью аналитик сказал, что GTA 6 разрабатывают уже так долго, потому что это будет один из самых амбициозных проектов за все время от Rockstar Games. Ну это уже официальная информация, можно сказать, потому что об этом рассказывали нам сами Rockstar, когда только анонсировали шестую часть GTA. Кстати, о том, что GTA 6 будет иметь достаточно большой объем данных, благодаря тому, что там будет очень масштабная локация, то есть один мир, поделенный на другие, более маленькие части миров. Да, это тяжело понять, но я думаю, что я это более подробно рассказал в своем предыдущем выпуске новостей. Кто не видел, кликайте по подсказке. Друзья, еще больше новостей находится в моем телеграм-канале, первая ссылочка в описании. Ну а с вами был я, Зульфа. Вот такой вот коротенький выпуск у меня получился. Обязательно подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропускать новые инсайды. Берегите себя, еще увидимся.